Друзья, привет! Сегодня необычный у нас ролик. А ролик сегодня не для фотографов, не для видеографов, а для их друзей и родных. Потому что сегодня тема нашего ролика – это подарки вашим творческим друзьям и родственникам. Всегда очень сложно подобрать в этом многообразии всяких болтиков, винтиков, штучек, дрючек, то, что нужно им. И сегодня постараюсь вам быстро, постараюсь кратенько показать, то, что может пригодиться вашим друзьям и родным в качестве подарка на праздники на день рождения на новый год на день фотографа и так далее будут самые бюджетные будут чуть подороже про все буду слегка сказать что какие где нюансы что нужно будет втихаря либо подглядеть либо как-то вот тоненько спросить что нужно уточнить чтобы сделать Подарок правильный, подходящий, потому что в некоторых местах нужно что-то будет уточнить. Все это будет я вам буду озвучивать, и также будет вот такая вот надпись на то, на что нужно обратить внимание. Также будут на все актуальные цены на момент записи ролика. Ну, погнали! Я буду стараться начинать, естественно, с бюджетных, и также все это буду объединять по группам. Итак, начнем, наверное, с самого первого, это забота камере. Здесь все универсально, ну практически все. Будем чистить, будем заботиться о драгоценной камере. Было на них потрачено много денег, поэтому будем ее содержать в чистоте. Самый простой вариант это вот такая вот здесь вакуумная вакуумной микрофибра. Что такое микрофибра? Это как тряпочка для очков и ровно такая же тряпочка подойдет для того, чтобы протирать оптику и протирать камеру в целом снаружи стоит 200 рублей чуть посерьезнее здесь есть вот такой вот универсальный наборчик из 9 элементов подойдет практически на все случаи жизни тоже подойдет к абсолютно любым камерам берем покупаем и вообще не паримся не спрашиваем не задаем вопросов не палимся перед тем кому хотим это подарить чуть более сложный подарок это у нас средство для чистки матрицы здесь по возможности в идеале Узнать, какая у человека матрица. Полнокадровая у него камера, либо кропнутая камера. Если вы вообще не разбираетесь и не хотите спрашивать, то возьмите для кроп-камер тот наборчик, который чуть подешевле. Цена на полнокадровую, цена на кропнутую. Едем дальше. Системы хранения. У наших с вами друзей очень много всякой мелочевки. Ее хочется где-то хранить, для того, чтобы она была хоть чуть-чуть, но организована. Начнем с таких вот кейсов для пальчиковых батареек. Их может быть очень много у людей, у которых есть вспышки. Как правило, их очень много, зарядок и так далее. Очень сложно за ними уследить, очень сложно их хранить. Вот такие вот простенькие кейсики по 100 рублей. Сюда вмещается до 4 батареечек. Они здесь организованы, они здесь особо не трещат, не болтаются. Также есть небольшой лайфхак. Одну из сторон мы с вами помещаем для того, чтобы можно было положить батареечки, например, Плюсами в сторону наклеечки мы понимаем, что здесь у нас заряженные батарейки. Потом их использовали, разрядили, развернули минусами к наклеечками, разряженные. Организация и порядок. До записи этого ролика мы в инстаграме задали вопрос о том, что сами фотографы-видеографы хотели бы получить в подарок бюджетникова для себя. И один из вариантов был флешку либо картридер. Флешки также прекрасный вариант. Как правило, всем подойдут SD-карточку можно купить. Если вы сомневаетесь, можно взять sd карточку с переходничком. Старайтесь взять какую-нибудь хорошую карточку там, где повыше скорости. Здесь уже спросите в магазине либо у нас, какую карточку лучше взять под ваш бюджет. Про картридеры. У нас есть вот такой вот картридер. Он необычный тем, что он подойдет к этой же фирме, вот к такому вот чехлу, опять же, для хранения и систематизации. В таком небольшом кейсе у нас идет Система хранения на 6 карточек. Также сюда можно положить два дополнительных аккумулятора. Кстати, аккумулятор будет также хорошим подарком, но для этого вам надо очень точно знать модель камеры. И вот сюда, вот здесь, вынимается у нас пеночка, и сюда вставляется вот этот картридер. Таким образом, у нас в одном кейсе хранятся 6 запасных флешек, картридер и 2 запасных аккумулятора. Один пылевлагозащищенный кейс, в котором хранится. Все запасные инструменты для вашей камеры. Флешка, аккумулятор и то, с чем читать флешку. И еще стоит это 800 рублей. Слишком идеально для штуки, которая выполняет сразу три задачи. Далее, система хранения. Два разных типа кейсов под объективы. Чтобы их не поцарапали не побили. Вот такой вот более мягкий из неопрена. Хорошо подойдет для того, чтобы закинуть их в какой-то непредназначенный для фототехники э, рюкзак, чтобы он там с вещами лежал, не царапался, не бился и был в своем собственном домике. Есть карабинчик, есть возможность протянуть сюда рюкзак, э, ремень, но более серьезная версия вот такая вот, с более толстыми стенками, с более надежной закрывашкой, не затяжкой, а на молнии. Также можно повесить на карабин, можно повесить на ремень. Лучше защищает, но занимает больше места. Стоит недорого. Сохранит объективы. Еще один хороший пункт для хранения. Это для фильтров. Их бывает периодически у нас очень много. Вот такой вот кейс под три фильтра. Можно повесить на пояс. Хорошо убирается в сумку. В сохранности хранится в таком кейсе все фильтры. И также в комплекте идет маленькая простенькая микрофиброчка. Нужно отметить про рюкзаки. На мой взгляд, рюкзаки, во-первых, достаточно дорогой подарок. Во-вторых, он достаточно сложный. Очень часто даже людям, которые сами всем этим обладают, всеми объективами, фотоаппаратами, они приходят в магазин и с трудом выбирают себе рюкзак. Потому что это очень индивидуальная вещь. К сожалению, вам не может продавец посоветовать какую-то конкретную модель для того, чтобы она точно подошла. Поэтому здесь, к сожалению, постарайтесь воздержаться от э, подарка в виде какого-либо рюкзака, за исключением, когда вам конкретно человек вот так вот пальцем показал. Вот этот хочу, вот этот мне подари. Тогда да, тогда можно... Когда вы точно не знаете, я бы рекомендовал отказаться. Еще один классный бюджетный подарок – это вот такой вот ремешок для камеры. Особенно хорошо для тяжелых камер. Дело в том, что ремешки, которые идут вместе с камерами в комплекте, это, на мой взгляд, полнейшее издевательство над шеейфом. Потому что они жесткие, они не тянутся, у них у некоторых бывают достаточно острые края. И при долгом ношении, например, там, при длительных съемках либо в отпуске шея под конец вечера просто превращается во что-то бесформенное и красное. Поэтому существуют хорошие, мягкие, неопреновые ремешки, они широкие, они толстые, они мягкие, они слегка тянутся, они на шее подпружинивают не делают сильных ударов в понзвонки, они достаточно равномерно распределяют вес, и вместе с таким вот ремешком вес вашей камеры будет казаться сильно меньше, чем с ремешком комплектным. Комплектные ремешки сняли, убрали, забыли. Во-первых, никому не нужно смотреть на бренд вашей камеры, вы и так знаете, какая у вас хорошая, прекрасная камера, остальным людям это не так сильно нужно знать. А вот сохранить в сохранности вашу шею и спину очень важно. Кстати, ремешок такой подойдет абсолютно под все камеры. Далее еще про защиту камеры. Есть вот такие вот защитные стекла под экраны, потому что экраны они идут без защиты. Камеры мы часто носим на том же самом ремешке. Он может тереться об одежду, может тереться об какие-то элементы одежды. Или когда мы кладем сумку, или кладем куда-то еще, экран может обо что-то либо обтираться, либо, не дай бог, удариться. Есть защитные стекла, ровно такие же, как для смартфона, под размер, легко клеятся, без пыли и так далее. Но, опять же, очень важно знать модель камеры. Если у вас есть возможность узнать модель камеры, и вы точно знаете, что для этой камеры у человека нет никакой защиты, вот такой вот подарочек будет очень хороший, недорогой, и при этом вы показываете а, свою озабоченность с сохранностью дорогущей техники. Бок о бок с защитными стеклами под экранчики идут разного рода фильтры на объективы. Можно взять защитный фильтр, можно взять какие-то особенные фильтры, на которые человеку всегда было бы жалко потратить деньги. Так, например, сейчас очень популярные мист-фильтры. Это фильтры, которые добавляют такую дымку, нечеткость в картинке. Это добавляет определенные атмосферы в кадр. И сейчас достаточно популярные фильтры. Опять же, для этого очень важно знать диаметр посадочной резьбы на конкретном объективе у тому, кому вы хотите его подарить. Поэтому здесь нужно либо спросить напрямую либо каким-то образом посмотреть, либо загуглить объектив и посмотреть, какая там резьба света фильтра. В магазине с этим вам всегда легко помогут. Если есть возможность и как финансовая, но при этом не хочется выбирать какой-то один фильтр, всегда есть наборы фильтров, но там точно так же нужно знать резьбу, под которую они идут. В крайнем случае, конечно, можно взять большие фильтры, сразу большого диаметра и взять переходные колечки. Переходные колечки у нас практически всегда есть. Можно взять набором, а можно просто положить нашу визиточку вместе с подарком, подарить и сказать, слушай, если вдруг не подойдут, можешь либо поменять, либо докупить просто переходные кольца. Стоят они по 300 рублей, но при этом ваш подарок можно будет использовать не только на том объективе, на который вы его подарили, но и на другие объективы тоже. Раз уж начали говорить про объективы, поговорим и про переходные кольца кольца конкретно вот этот переходное кольцо это с советских объективов с резьбовым креплением для того чтобы поставить его на современные камеры например на камеры canon на зеркалке скорее всего либо у вас либо у ваших родственников где-то завалялся старенький советский объективчик скорее всего какой-нибудь гелиус 44 вы можете его взять немножечко почистить докупить к нему фильтр под подходящую систему камеры вы просто примерно надо знать бренд и можете к нему докупить переходное кольцо и вместе с советским объективчиком подарить. Поверьте, человек будет счастлив, поскольку, во-первых, это подарок, вы подарили целый объектив, плюс который можно поставить на камеру, плюс который дает достаточно интересную, необычную пленочную винтажную картинку. Очень хороший подарок. Нашли бесплатный объектив и небольшое колечко, например, вот это вот, достаточно простое, 700 рублей стоит. Соединили и подарили человеку. Классный подарок. Еще один интересный подарок, на мой взгляд, это вот такой вот компактный, гибкий, для походов, для разъездов штативчик. Здесь очень удобные гибкие ножки, он достаточно маленький, при этом он стоит 1900. Три гибкие ножки, можно их изгибать как угодно, поставить на любую поверхность, иногда можно даже обвязать вокруг чего-то. Наклонная глава. Здесь у нас винтик, который подходит абсолютно под все камеры, то есть совершенно спокойно. Не паримся, покупаем, точно подойдет. И самое интересное, даже если человек захочет поснимать, например, на телефон, этот штатив ему тоже пригодится. Потому что здесь вот эта площадочка, она вот так разбирается, и это превращается в крепление для смартфона. Можно сюда поставить смартфон и использовать штатив. Как я вам и обещал, перед тем, как мы перейдем с вами к более дорогим подаркам, мы с вами послушаем, что же сами фотографы и видеографы озвучили и хотят э, сами себе в подарок от кого-нибудь из бюджета. Вот один из наших регулярных подписчиков в Инстаграме предложил дым-машины. Дым-машины, да, продаются в фотомагазинах, но дым-машины, кстати, можно купить в Ашане. Они там стоят очень недорого, сразу покупайте 5-литровую бутылку жижи к ней. И, кстати, будет неплохой подарок, поскольку дым создает очень классный эффект атмосферы, особенно в помещении. И очень многие люди, хоть раз поснимав с дым их потом уже тяжело заставить снимать без нее. Потому что атмосферу состоит очень классную. Можно ее подарить, она не очень дорогая. Просто с запасом жижи будет прекрасный, но ну, немножко тяжелый подарок. Упаковать его будет достаточно тяжело, но при этом человек будет счастлив. Потому что, как правило, сами себе люди без какой-либо резкой необходимости такие вещи не покупают. А в подарок будет классно. Флешки картридер. Про флешки картридер мы с вами уже сегодня поговорили. Картридер есть, флешки тоже есть. Системы хранения для флешек и того же самого картридера есть. Это, флешки это всегда хороший подарок. Флешек много у людей не бывает, как и жестких дисков. Можно прям спокойно идти и дарить флешки, картридеры, э, жесткие диски. Вообще не прогадайте. Далее в сообщениях у нас еще было. ND-фильтр, рассеиватель, штатив и фоторюкзак нд фильтр я вам показывал, что есть целые наборы с фильтрами. Далее, штатив, мини-штативчик мы с вами посмотрели. Естественно, есть и большего размера. Здесь уже смотрите по себе. Рассеиватель здесь, это уже модификатор света, здесь тяжеловато вам будет подобрать. И фоторюкзак, про фоторюкзаки я вам тоже сказал, что достаточно сложно выбрать за другого человека. И еще одно у нас предложение было. Фильтры Black Mist для телефона 37 мм. Как раз те самые миссии фильтры, про которые я вам уже говорил. Разные есть диаметры. Маленьких тяжело найти, но всегда можно найти переходное колечко, про которое я тоже вам тоже говорил. Можно взять фильтр побольше и колечком уже шагнуть. Ну что ж, продолжаем и смотрим на игрушечки. Чуть подороже, чуть поинтересней. Итак, теперь поговорим немножечко про свет. А именно фотография в переводе с латинского означает рисование светом. Поэтому свет крайне важен. Сейчас мы с вами посмотрим достаточно веселые и, в принципе, бюджетные приборчики. Начнем вот с этих двух лучшей. 2500 и 2700. Точная цена. Вот. Это у нас маленькие светильнички. Докупать к ним уже ничего не нужно. Это цвет постоянный. Он подойдет для использования абсолютно с любой камерой. Фото, видео, телефоном, с чем угодно. Есть вот такой вот маленький квадратик светильничек. И есть один из моих любимчиков. Это вот такая вот маленькая трубочка. У них встроенные аккумуляторы. Они могут светить, во-первых, разными цветами. Абсолютно разными цветами. Видите, идет регулировка. могут делать разного рода мигалки, эффекты и так далее. И при этом также светить обычным белым светом. То есть используется как обычная подсветка. Очень классное решение. Можно использовать как фоновый свет, можно использовать как основной свет. Стоит недорого. Заряжаются через Type-C, проводочек в комплекте. Воткнули в розетку, зарядили, взяли с собой. Как смартфон абсолютно классно работает. Есть версии, естественно, покрупнее. Вот этот у нас стоит 5500, при этом комплектация сильно поинтересней, поярче, покруче. Естественно, стоит подороже. Есть еще свет, просто он там в космос может уходить по цене. Здесь смотрите по бюджету, покупайте максимально самые универсальные, веселенькие, посоветуйтесь. Из таких вот трубочек, но уже чуть подороже. Есть моя любимица, которая у нас используется прямо сейчас в съемке. Это вот такие вот годекс-трубки. Стоит 9000 рублей. У них очень классное управление дистанционное, встроенный аккумулятор. Короче, полный фарш вообще. Все будут только счастливы такими воспользоваться. Если есть возможность такую подарить, это будет очень крутой подарок. Неважно, на что человек снимает. Фото, видео, на камеру, на видеокамеру, либо на смартфон. Он светится, он светится. Вы его используете. Немножко поговорим про звук. Здесь чуть, конечно, сложнее, потому что не во всех приборах есть вход под микрофон. Мы можем с вами взять петличку, вот этот с коротким проводом, вот эта петличка с длинным проводом. Все в рамках 2000 рублей. Есть на накамерные микрофонные пушки, тоже достаточно бюджетные, 2900. Здесь, конечно же, нужно понимать, нужно человеку такое или нет. Встанет ли, например, вот это на камеру, если там специальное крепление. Оно, как правило, во всех зеркалках и видеокамерах есть. Вход под микрофон надо желательно уточнить. А вот такие петлички, они подойдут, в принципе, даже и для смартфона. Либо вставляются напрямую в 3,5-мм джек. Если 35 миллиметровый джек отсутствует, то нужно просто взять переходник под либо Type-C, либо под Lightning на айфонах. И можно писать даже в смартфон на расстоянии хороший звук. Это у нас все достаточно бюджетный звук. Опять же, есть варианты подороже. Если у вас есть бюджет, всегда спросите в рамках вашего бюджета подобрать вам модель, которую вы хотите. Те же самые пушки есть подороже, например, вот этой же фирмы, но пушку подороже за 12 тысяч рублей. Сейчас пишется звук в этом видеоролике. Она у меня находится вот здесь, вот сверху. Вот я ему чуть-чуть почешу. Звук классный, несмотря на то, что это считается достаточно бюджетным микрофоном. Ну и перейдем, пожалуй, на мой взгляд, к самым вкусным подаркам, самым часто желанным. Обзор, на которые люди смотрят просто в захлеб по несколько штук от разных обзорщиков, от разных блогеров. Это объективы. Естественно, мы поговорим с вами про бюджетные объективы. И сегодня мы с вами рассмотрим целую линейку объективов от китайского производителя tt artisan это у нас будут объективы под crop матрицу они мануальные но поэтому они бюджетные но могу точно сказать что все эти объективы свою цену точно будут отрабатывать поскольку у них очень крутые характеристики они в принципе хорошо показывают резкость в центре кадра по краям естественно послабее но все-таки бюджетные стекла так здесь у нас Такая целая линейка объективов, которые покрывают э, очень многие задачи. Желательно узнать, какой объектив не хватает по стилю, например, широкоугольный, либо портретный объектив. Если нет практически никакого объектива, то, скорее всего, я вам скажу, какой объектив может понадобиться, особенно на кроп-матрицу. А, либо может там понадобиться широкоугольный объектив. Сильно, конечно, зависит от системы, от того, что у человека уже есть. Здесь нужно будет пораспрашивать уже у человека. Давайте быстренько я пробегусь и расскажу, какие у нас здесь есть. У нас здесь самый широкоугольный фиша объектив для того, чтобы снимать очень широко. Очень хорошо подойдет для того, чтобы снимать разного рода веселые фотографии либо веселые видео на вечеринках с такими вытянутыми большими носами, с искаженной перспективой. Также подойдут э, людям, которые начинают снимать, например, у вас вдруг э, снимает интерьерную съемку и иногда могут понадобиться широкугольные углы. А, также те, кто снимают пейзажи и хотят сразу захватить все, в одном кадре очень классно подойдет вот такой вот широкоугольный объектив. Есть еще один очень классный широкоугольный объектив, классный тем, что он очень светосильный. Он хорошо снимает в темноте, он умеет размывать фон, несмотря на то, что он широкоугольный. Очень классной будет покупкой, поскольку вот такие вот светосильные широкоугольные объективы – это большая редкость, особенно за те деньги, которые он стоит. Далее у нас идет самый, пожалуй, универсальный объектив. Если вы сомневаетесь, что купить, вот этот объектив на кроп-линейку без зеркалок подойдет как никогда лучше. Это у нас 35 миллиметров f1.4, очень светосильный, хорошо размывает фон, подойдет универсально под и портреты, и под э, такую репортажную съемку. Внутри помещения хорошо себя поведет, поскольку он не совсем узкий. Вы в, в помещении вам не нужно будет отходить и уже ужиматься в противоположную стенку. Очень хорошо подойдет, как объектив первый после универсального зума, который идет вместе с камерой. Естественно, вам здесь надо спросить, посмотреть, какая камера у человека. И под эту камеру, под это крепление уже брать объектив внимательно. В этом плане посмотрите. Дальше у нас идет знаменитый полтинник. Сверх светосильный. Диафрагма 1.2. Подойдет для портретов с очень сильно размытым фоном. Большой, металлический, классный. Очень хороший объективчик. И такой вот специализированный, это макрообъектив. Макрообъективы, как правило, под систему стоят очень дорого, а многие хотят поснимать каких-то букашек, цветочки, листочки, возможно, предметку кто-то снимает. И вот такой макрообъектив для неторопливой съемки, пусть он даже ручной, в макрообъективах это вообще не проблема. Очень крутой выбор. Вот такие вот объективы. Китайцы сейчас все просчитывают на суперкомпьютерах, делают симуляции. Поэтому все объективы хорошие. Их можно брать совершенно спокойно. Если вдруг вы сомневаетесь, можно посмотреть на них обзоры, как российские, так и западные. Там, где вам подробно, под каждый э, экземплярчик вам расскажут. Вкратце я вам с вами рассказал. И если сильно сомневаетесь, раскройте все карты, посоветуйтесь с человеком, которому вы хотите это подарить. Ну что ж, я надеюсь, вам понравилось это видео, вы для себя нашли какие-то интересные идеи для подарков. Я постарался здесь собрать относительно бюджетные варианты и достаточно универсальные. При этом мы с вами пометили, какие варианты, что нужно будет уточнить, каких вариантов желательно избежать. Естественно, есть огромное количество других интересных аксессуаров и подарков, которые можно было бы подарить, но их подобрать будет уже совсем сложно. Это совсем индивидуальные вещи. Поскольку здесь мы в магазине, даже с людьми, которые понимают, что они хотят, мы все равно долго стоим, общаемся, подбираем, что будет максимально качественно и круто работать в их ситуации и решать их конкретную задачу. Поэтому не стесняйтесь, иногда стоит спросить, что человеку подарить, пусть это будет не каким-то большим сюрпризом, но зато вы человеку подарите что-то реально нужное, полезное, и каждый раз, когда он будет этим пользоваться, он будет вспоминать о вас. Ну а я желаю вам хороших праздников, дарите хорошие полезные подарки, радуйте своих фотографов и видеографов, и я надеюсь, они обязательно вам сделают в ответ какую-нибудь приятную фотосессию, либо снимут вам классный Ролик. Ну а я с вами прощаюсь. С вами был магазин 812 Фото. Я надеюсь, это видео было вам полезно. Смотрите наши ролики сами и советуйте своим фото и видео друзьям. Ну а я с вами прощаюсь. Счастливо.